Всем здорово. Ну вот, э, нормальная работа, скажем так, живая, приехала. Э, здесь надо сделать ну, по-разному. По можно переход сделать, можно целиком отлачить. Посмотрим в процессе, то есть как, как захотим. Никаких э, надобностей нету. Это, э, вот это и бампер новый. Ну, бампер новый неинтересный, но не углянул весь целый. То есть он пойдет просто по мокрому через грунт пластику. а здесь надо поработать. Из того, чтобы поработать, у нас есть, в принципе, все, что мы хотим. Есть грунт-наполнитель, есть в баллонах, шпатлевки, хоть, хоть в нос дремаш, в каждую ноздрю по одному типу шпатлевки человек на 6 хватит. Но нам все это как бы не надо. Я выдвинул такое предложение, сделать это все, чтобы было и интересно, и показательно, и тем более вы давно просили. А сейчас есть такая возможность сделать это все из баллонов. Нам нужен будет ацит восьмерка фосфатирующий, толстослойный грунт. Для заполнения неровностей на шпатлевке нам нужна будет проявка в баллоне. Далее идем. Нам нужна будет фибра. Стоять! Нам нужна будет фибра. Нам нужен будет дельфин. На крыло нам нужно будет чтобы дельфином там слишком еще толсто, а фиброй негде мазать. Фантастик наполняющая. Эм, ням -ням. Далее, далее, что нам еще может понадобиться? Перед покраской на протиры нам троечка понадобится, потому что все равно где-то сделаем протиры. Да вроде бы. А, там еще надо будет со стороны подкапотника положить шовный герметоз, но вот тут чуть-чуть восстановить такой декоративный вид. И будем использовать туда усилитель адгезии, я сейчас покажу. А на бампер можно будет просто показать, что весь бампер можно с баллона нормально обработать. Правда, тут носит точкой. Ну, это вот мы глянем. То есть весь материал, в принципе, кроме краски и лака, ну, и спотлевки, есть в баллонах для этой работы. А вот такой вот переходник... А вот такой вот в новом формате выполнен усилитель адгезии. То есть это он же только в старой упаковке, это он же только в новой упаковке. Вот усилителем адгезии перед покраской мы со стороны внутренней капота пшикнем, потому что там будет делаться переход, который нельзя полировать, да и смысла там особо полировать нет. То есть вся работа в принципе выполнена баллонами и нужны почти все баллоны, кроме переходного растворителя, потому что именно в этом случае, если мы не будем на капоте делать переход, он нам как бы не нужен. А вот, пожалуйста, вся линейка баллонов в работе пригодится. Здесь сейчас надо все вот это вот край краситься будет черным в черный переход, потому что капот же там уголком тянется. То есть вот это все смело снимаем 120-кой нафиг до металла и работаем в этой зоне со шпатлевкой. А здесь надо выдрать все хорошо туда поглубже. Но это не доделали, они должны были очистить. Вот это такое, то есть мы сейчас выделим все на ротексе, тут 80-120, пока что разрабатываем все вот так вот до ребра, нас дальше как бы не интересует. И можно смело, в принципе, вот так и клеиться, чтобы туда ничего не попадало. Все уже обезжирено, э -э антисиликоном вытерто, можно начинать работать. Так, перетер и все, 80-120-180 на машинке, тут как смог повыдирал лезвием оттуда, потому что коралла нету сейчас. Здесь тоже самое, та же процедура, только тут шпатлевать, только вот тут, вот, вот тут, вот, где цинка остался, чуть-чуть протянуть надо. А тут сейчас фиброй завалим, тут махонько цятка, и к ней, блин, доступа нет, чтобы выдавить, поэтому тоже придется мазнуть, ну то дельфинчиком. А здесь будет э, стекловолокно. После нанесения посмотрим, будем мы его тереть или не будем мы его тереть. И только после этого будет понятно, будет сразу дельфин или еще наполняющий обычный. А, так, начнем с капота фиброй. Мазанем ее чуть-чуть надо это поиграть, чтобы, лишь бы она не рванула. Держи. Прикольная шпателя пластиковая, вот. всю жизнь отработал железную, так к ним как-то привык. Погнали. Вот что она красная, а <смех> чересчур. <смех> Слушай, а в этой волокна в ней больше, чем в привычных шпатлевках. То есть вот даже при перемешивании смотреть. Раз сколько его волокна тут. Напихали, не жалея. Ну, волокно нам только в ямы надо положить. Но это, кстати, знаешь, как и плюс того, что его тут много и оно длинное, так и минус. В особо мелкие какие-то повреждения его не засунешь. Оно там его вытягивает оттуда, то есть вот тут оно уже не держится. Реально оно лежит вот только вот здесь. Поэтому тогда перейдем к той процедуре, к второму варианту запасному, что сейчас и растягивается, кстати, хорошо. Сейчас так и оставляем и сверху протягиваем без перетирки наполняющий. А вот уже наполняющий скорее всего тиранем и дельфинчиком размажем. Ну, интересно, очень длинное волокно, его очень много. И оно довольно-таки хорошо, то есть для больших ям просто огонь. А сюда, наверное, надо было попробовать с карбоновый. Карбоном, потому что я тоже не работал у полоской. Тогда, когда я им работал, еще их не было. Ну, минут 10 мы три недели ходили ля, -ля, -ля, -ля. А, Тут уже все высохло, он даже волосы не, это, не обрываются. Вот нормалечек. Сохнет так бодренько. Только са ля забыл, что надо подрезать. Так, чуть-чуть а, изменилась тактика. Я же забыл о том, что. Вчера показали мне вот эту быстросохнущую шпатлевку. Типа 10 минут сама по себе сохнет. Вот хочется ее попробовать. Я ее открыл. Осадка, как ни не странно, нету. Если в ней не будет пор после перетирки, то нам нафиг и дельфин не нужно будет. Потому что дельфин сам по себе чуть-чуть как бы туговато. Блин, ну прикольно. Она ну, сейчас мы это посмотрим, я потому что прикольно она, видишь, то есть она как бы и течет, но не сильно быстро. Ну, пахнет, как-то, как-то не как все. Да, а так она густенькая, то есть она как бы течет, но... Так, ладно, блин, давай, я к тому, что она сама по себе вот. Прикольно, прикольно, сейчас проверим. И защищем принципиально 10 минут. Как я наждачок будет садить? Ну, а там же без лампы написано 10 минут. Ну, все. Ну, по поводу... По, да, по поводу пор, конечно, тут уже ничего не скажешь, потому что здесь стекловолокно лежит. Оно мне не дает ровно вытянуть. Ну, огонь, все по тех процессах. Так, что-то мне вот здесь не могу вытянуть. Шпат, это, стекловолокно тянет в себя. Нет. Вообще, стекловолокно, в принципе, ну, не, не то, что не предназначено. А не надо его шлифовать. Не надо, надо короче. Где-то тут тятка была. Так, а да, уже схватывается, слушай. Уже пошла жара. Нет. Ну и, и тут ничего не было? Угу. Или было? Надо, да, да? А, ну да, да, да, да, Все уже, уже все. Что, еще Нет, я к тому, что я все и она уже все, она уже не мажется. Не ну сколько? Ну полторы минуты все, здорово. Итак, у нас есть. Проявка, есть 120-ка на полукруглом брусочке, и прошло 10 минут. Проявка нам пока что не нужна, просто глянем, как она себя поведет, ну так, ничего, так, вроде ничего. Реально 10 минут, ну секунд, может, 30 еще, ну чуть-чуть прилипла. ну блин, 10 минут, то есть высохла. Высохла и трется. Блин, реально. Круто. Теперь вопрос в другом. Потом она падает, хуй, посмотрел. Ну, потом. Тогда дайте две, я, я их пою сашки Сашке давал ее? Попробуй. Ну, ну, Пусть работает. Так, теперь, поскольку все хорошо, ну, чуть-чуть есть первые движения подзабивает наждак, этого достаточно. Давай сюда. Как бы такого слоя вполне достаточно. Просто если налить более жирным, он будет сохнуть минут 10, ну, вот так образно сказал, 10 минут, и смысла от этого никакого, а так уже... Можно тереть. Нормально. В принципе, реально нормально. Если дать ей минут 20 посохнуть, прям песня просто будет. И трется вполне хорошо. Мне, мне уже понравилось. Теперь бы на ней посмотреть, что с ней будет через месяц. А вы будете видеть эту машину? Нет? Ну, я думаю, он к вам вернется, если все будет плохо. Ну реально интересно. Брусочек, конечно, прикольный. Блин, ну круто, знаешь. Крутят. Пор в принципе. А покажи чуть поближе. Пор, в принципе, кроме там, где у меня шпатель цеплялся, затекло волокно, вообще нет. Сейчас 180 перебьем и тоненько затянем вот эти поры и будем уже готовиться под э, грунт с баллончика. все подготовлено Я тут еще раз тоненько протягивал все подготовлено таким макаром 180 на брусочке, 240 на брусочке. тут полазил 320 на брусочки 320 400 пробежался на машинке тут и тут та же процедура только на машинке все обезжирено перчаткой убраны какие-то разводы теперь берем фосфортирующую восьмерочку прикрываем там есть открытый металл тут там на шпаклевку сильно не лезем смысла это нету никакого и потом закроем все э, пятеркой толстослойной потому что сама пятерка толстослойная не имеет никакой защиты для металла то есть она на металле держится но антикоррозионных э, свойств в ней нет так валим аккуратно сначала куда-нибудь на бумагу попробую пшикнуть пойдет Тут нужен тоненький слой такой легкий. То есть это ну, сродни кислотнику. Все. Вот, это, вот этого вот, вот все. Все в огнях. И тут та же тема. Потому что тут рихтовочка была. Говорят, что на него типа можно на протирах красить, но скажу честно, так как он подплевывает за счет своей.. Ну я считаю, что для этого грунта эта дюза неверная. Он ей подплевывает. Поэтому на протиры его используют ну, вообще не вариант. Особо ждать не надо. Тут реально 2 минуты, и он уже будет сухой. Сейчас берем другой баллон и наваливаем. <coughs> Пока сейчас поговорим про вот этот баллончик. Пятерка толсослойный. У меня есть видео 2014 года, где я в Москве такими баллонами работал, только в другой упаковке. А на субарике делал стойки около лобового. Именно таким. Офигенно. Теперь что изменилось? Это упаковка и в пачке добавилась точка и факел голова. Поэтому мы точку нафиг убираем, она нам не нужна. И оденем факел. Баллоны хорошо перемешаны. Вот, О, блин, хорошо шпарит. Хорошо перемешаны. Что тут умного написано? Подготавливать под него 180-240. Мы даже перестраховались обезжирить перетряхнуть 2 минуты два слоя с 25 сантиметров через час можно тереть с водой то есть на сухую указать то есть вода дробь сухая 400 600 пожалуйста работаем он натягивался по крайней мере раньше очень хорошо пока мы ля-ля-ля-ля можно уже наносить пробуем так же как и во всем грунтовании от широкого ну тут как бы от широкого до конца и чуть меньше и до конца Да, он ничем не изменился, шикарно все, вот, так и оставляем, полное мотовение и еще, наверное, еще два слоя сделаем, давай сюда. Такие грунты должны быть в обороте, потому что они реально, ну, спасают по скорости. Ими удобно пользоваться. То есть какие-то мелочи, когда надо сделать быстренько. Если учитывать, ну, знать вот эти нюансы, что надо подготовить просто под меленький наждачок, под 400 уйти, и есть как бы вот, это вот опыт, когда ты можешь шпатлевку правильно выпилить под 400, не проточив яму в ней, тогда баллон просто идеальное средство. Не надо заряжать пистолет, перемешивать грунт, ну, как бы перемешать что это, что то, ну, пистолет не надо заряжать, его не надо мыть. Слои тоненькие просыхают быстро, по качеству как бы изумительно. Он там уже начинает сохнуть. То есть вон уже пошли все. Там, где пропилы были, оно уже впитало и начинает подсыхать. Ну оставляем тут, ну, ну сколько указано между слоями. А ничего не указано между слоями, то есть до полного мотовения. Пока хорош. Да, и вот тут уже, уже все. То есть, вот там, где голый металл чуть-чуть светится, и там, где лак а, более-менее такой, ну, скотч-брайтом перетертый, еще светится. Все остальное уже впиталось. А, еще огромный плюс. Этот баллон не сможет подорвать нижнее покрытие, потому что разбавители в нем не настолько агрессивны, как в обычном грунте. А, к сожалению, что вот этот материал можно подорвать базой, конечно, если налить первый слой слишком толсто. Это единственный из таких крупных минусов. Под, подзавалили, чуть чутка, где-то четыре слоя в этой точке получилось таких нормальных. Первые тоненькие, а тут где-то переход Шо. идет. Слушай, он уже даже и подсох, Время немного прошло. Давайте скотч снимем, глянем на толщину. Ну, не знаю, микрон может быть э, 60. Вот так вот так тут что тут тоже все круто самое из того что круто он натягивается вообще шикарно вот эта пушка самолет косячина какая-то тут проскочила не дочистил этот лак потом сотрем ну, в принципе все теперь бросим это все дело на ночь а завтра с утра может поставлю чуть лампу пусть еще подсушит так для подстраховочки да будем перетирать и что, и, и, и красить. Что-то его катать тянуть-то за, за самые самое Вы хотели посмотреть, как баллонами ремонта делаются? Вот более менее самый удачный вариант под это. Пока что все.